Сейчас пользуется популярностью у нас в России книга о враче Путейко, который лечил людей поверхностным дыханием, неглубоким. И мне удалось при его жизни послушать пресс-конференцию, которую он проводил. И кто-то задал вопрос, а откуда у вас вот это желание воздух сокращать? А он говорит, я учился в Москве в институте на пятом курсе. У меня была злокачественная гипертония. Мне оставалось жить 7 месяцев. И однажды я шел по направлению Красной площади. И меня так скрутило, что я согнулся пополам. Какое-то время я не дышал. И когда уже вот в себя пришел, то понял, что-то со мной такое значительное произошло. А в то время все пятикушники имели больных в больнице. Ухаживали за ними, наблюдали. И я стал наблюдать за больными. Те, кто дышал глубоко, как нас учили, дышите глубже, дышите глубже. Кто, те быстро умирали. И вот я после института занялся дыханием. Кстати, он, он умер в 80 лет. Вот 7 месяцев оставалось жить. Ему долго не давали работать, мешали ему. Потому что если лечить дыханием по бутейкам, то врачей надо меньше. Койко-мест меньше, лекарств меньше. Никак это не устраивало Людей. высших начальников. Его два или три раза садили, закрывали в психушке. Но потом метод его победил. И вот сегодня книги издаются, всякие семинары проводятся, все на свете. И вот он сказал, значит, как, откуда взялось вот это... Как же сказать? Взялось вот это желание глубоко не дышать. Вот вы, говорит, сидите. Выдохнули воздух тихонечко. И жди, сидите, ждите. Но не ждите до того, что вам надо будет правохопануть воздух. Вот чувствуете, что надо-надо. Тихонько вздохнули и тихонько выдохнули. Дышать то гортом, ой, носом, рот для еды, а нос для дыхания. Учитесь дышать носом. Тихонько приспосабливайтесь, сегодня подышали немножко завтра, все. Если вы без воздуха сидите 7 секунд, то вы больные. Если 60 секунд, то вы совершенно здоровые. То есть вот к этим 60 минутам надо идти потихоньку. К 60 секундам а? надо идти. А секунды, да. На сегодня 118 болезней. Они в книге Бутейка все означены. Лечится дыханием. Вот я недавно просмотрела, сколько. Из 118 мне надо 8 болезней убирать. Вот представьте себе, вот сидишь, телевизор смотришь, тихонько выдохнул, посидел, вдохнул. Вот даже, значит, лекарства не пить. Укол ни уколов, ни таблеток и совершенно ни копейки денег. Просто нужна сила воли. Вот я с 11 числа, мало того, что я же дышу сама здравом, с 11 числа я буду еще ртом заниматься.